Путин пошел на крайние меры и готовит страшное. Объявлена мобилизация в России. Наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и его ведущий антон белюк и в сегодняшнем видео мы обсудим крайне важное актуальное событие касаемое э, ситуации как в россии так и в украине постараемся разобраться в том и спрогнозировать что нас ждет дальше а также что очень важно я постараюсь научить вас прогнозировать грядущее событие на достаточно высоком уровне весь то что происходит сейчас я предвидел э, еще на третий день этой войны. Вот соответствующая видеовставка э, того видеоролика, который я снял еще 27 февраля 2022 года, то есть именно на третий день российского вторжения в Украину. Внимание на экраны. Путин выйдет в эфир со словами, что, дорогие друзья, как он любит говорить, со соотечественники, беда пришла на наш порог, скажет он, на э, просто-напросто уму непостижимые меры пошел блок НАТО и начал воевать против нас за Украину. Напали на Крым, напали на Донецкую и Луганскую Народной Республики, скажет он. А вот видео вставка, соответственно, обращение Владимира Путина, которое было записано 21 сентября 2022 года. Ну и послушайте, что он сказал. Уважаемые друзья, сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. Уважаемые друзья, в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской Курской областей. В режиме реального времени с использованием современных систем, самолетов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся а именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Я вам это демонстрирую не для того, чтобы там как-то понтануться или похвастаться тем, что у меня там есть какой-то дар предвидения или что-то в этом роде. Нет, ничего этого нету. Я абсолютно обычный человек. Такой же, как большинство из тех, кто смотрит сейчас это видео. Единственное, что меня отличает от подавляющего большинства так называемых военных экспертов, которые в один голос говорили сначала, что полномасштабное российское вторжение в Украину невозможно и его не будет. Потом они в один голос говорили, что не будет никакой мобилизации. Сейчас, когда мобилизация объявлена, они в один голос говорят, что Россия никогда в жизни не применит ядерное оружие никому. Ну, поживи вам увидим что будет дальше если вернуться к тому каким образом мне удается точно относительно прогнозировать грядущее событие, а подавляющему большинству так называемых военных экспертов не удается, причиной этому является то, что они мыслят шаблонно и черпают информацию из официальных источников, соответственно, потом отталкиваются только от этой информации. Их картина мира заключается в том, что Путин – это кровавый диктатор с имперскими амбициями, который решил присвоить себе земли Украины, чтобы восстановить Советский Союз, и за Путиным больше никто не стоит, он сам принимает все решения, а весь коллективный Запад в свою очередь борется за все хорошее, против всего плохого, против этого кровавого диктатора и всеми силами поддерживает, поддерживает Украину. Вот от э, такой концепции э, отталкивается большинство так называемых экспертов и поэтому с прогнозами у них в последнее время все крайне туго. Потому что это ложная картина мира, которую нам хотят навязать. А реальная же картина мира, на мой взгляд, заключается в том, что за Путиным стоят определенные глобалистические структуры. Причем те же самые ровно, что стоят и за Байденом, и за другими главами ведущих государств мира. Эти самые структуры и были инициаторами всей этой войны, как и инициаторами того, что было до этой войны, того, что началось еще в 2020 году. Более того, э, на официальном уровне о необходимости как сокращения населения на планете, так и э, перехода на зеленую повестку и на альтернативные источники энергии заявлялось еще в середине прошлого века. Заявлялось открыто, и сейчас это есть в открытых источниках, то, что необходимо принимать срочные меры – по сокращению рождаемости по ограничению рождаемости либо даже по сокращению уже существующего населения что необходимо отказываться от нефти газа и переходить на альтернативные источники энергии и так далее и тому подобное в 2020 году было заявлено о начале великой перезагрузки и все что я перечислил это и есть первопричина событий в украине сама по себе украина не нужна путину более того ну, ему, в принципе, ничего не нужно, да. Естественно, у него есть своя огромная выгода во всем, что он делает. Он чувствует себя царем, но над этим царем есть другие люди, которые чувствуют себя, себя богами. Они и отдают основные приказы и указания. И вот если отталкиваться от этой концепции, то все становится на свои места. И все события, происходящие с 24 февраля 2022 года, можно объяснить элементарно. Более того, и спрогнозировать грядущее событие с высокой точностью тоже можно, если отталкиваться от концепции существования так называемого теневого правительства. Ведь если мыслить логически, да, то абсолютно нелогично и даже глупо было нападать на Украину в период перед весенней распутицей, нападать на Украину с 170-тысячной армией на 40-миллионную страну, э Абсолютно глупо было э, тянуть объявление мобилизации до того момента, когда э, основные твои самые боеспособные части практически разгромлены и когда из-за тотальных санкций твоя страна уже не в состоянии нормально обеспечить мобилизованных людей. А сейчас ситуация выглядит именно так. Тем не менее на Украину напали таким количеством военных, которое не могло никогда взять под контроль ту территорию, которую хотели взять, а вот устроить бойню они могли и они ее устроили. Потому что, в первую очередь, именно в бойне был весь смысл. Весь смысл этой войны именно в войне, потому что благодаря этому достигаются многие глобальные цели, о которых я говорю вам и в каждом своем видеоролике. И если отталкиваться от этой концепции, то, к сожалению, дальше нас ждут еще более жуткие времена. Как я и говорил, после мобилизации есть два варианта развития событий. Либо война останется в локальном состоянии, потом перейдет в гражданскую войну в России с последующим ее распадом, либо же война перерастет в ядерную, мировую, с применением тактического ядерного оружия. К сожалению, второй вариант – становится все более и более вероятен, если отталкиваться от концепции необходимости сокращения населения на нашей планете до, в лучшем случае, двух миллиардов, к примеру, а в идеале до миллиарда человек, ведь об этом говорится уже очень давно. И это сейчас реализуется. И если вы от этого начнете отталкиваться, то все решения, на первый взгляд, безумные решения Кремля, вам покажутся абсолютно логичными, и они станут абсолютно логичными, и они э, удивительным образом в ваших глазах начнут укладываться именно в этот план. В план, э, который, который ну, в глазах многих, опять же, так называемых экспертов, кажется абсолютно безумным, и когда они это слышат, крутят пальцем у виска. Тем не менее, все их прогнозы о грядущих событиях в итоге оказываются ложными со мной на связи, Юрий Швец. Юрий, я вас приветствую. Здравствуйте, Инга, я вас тоже приветствую и всех ваших зрителей. Сейчас 22.30 по Киеву и, собственно, по Москве. Мы не знаем, состоится ли еще выступление Путина, которое было анонсировано, а теперь оно, можно так сказать, анонсы начинают снимать. Так что, возможно, оно не произойдет. Поэтому, Юрий, давайте обсудим вот разные варианты, потому что Джек Салливан сказал, что, возможно, готовится мобилизация. Многие горячие головы говорили о том, что сегодня Путин скажет и о референдумах, и о той самой мобилизации. Так что же происходит? Блев или начало войны в понимании Российской Федерации? Я думаю, что... Мы имеем дело с очередным блефом Путина. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Это не блеф. Делайте выводы сами, друзья. Ну вот это такое длинное как бы вступление было. Сейчас хочу немножко пройтись по очень интересным моментам которые сопровождают все происходящее. Вот в первую очередь хочу вас призвать подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Это новостной канал. Там я публикую самое главное событие, как в Украине, так и во всем мире. В режиме онлайн как бы максимально оперативно и быстро вы будете иметь доступ к достоверной информации. Ну, как к информации, которая является верхушкой айсберга потому что естественно то что скрыто от нас я уже более-менее пытаюсь преподнести вам на этом youtube канале куда тоже призываю подписаться тех кто еще не подписан и нажать на колокол чтобы ничего не пропускать в будущем тем более и прямые трансляции у нас сейчас будут походить довольно часто где мы будем как обсуждать все происходящее также я там смогу в режиме онлайн отвечать на ваши вопросы ну и в общем то если взять телеграм канал то вот очень вещь я там опубликовал, потому что с началом мобилизации, конечно же, все эти россияне, которые были уверены, что никакой мобилизации в России не будет, что спецоперация идет по плану, и мы все, всех скоро там победим и захватим, сейчас в шоке и с неимоверными темпами бегут просто-напросто из России. Вот на ваших экранах сейчас опять же мой телеграм-канал, и там показано, Показано, собственно, то, что билеты на многие рейсы, куда еще могли уехать россияне, раскуплены. Также билеты даже в Минск раскуплены, в Беларусь. Буквально за час были билеты на любой транспорт с Москвы до Минска. Повестки на войну уже раздают людям в неимоверных количествах. На данный момент пока не ясно точно, кому запрещен вообще выезд за границу. Ну, то есть точно уже ясно, вернее сказать, если... Хотя официально еще не объявлено, но это понятно априори, что выезд запрещен тем, кто в первую очередь будет призова... призываться на войну. А в первую очередь будут призываться люди, которые ранее проходили срочную военную службу, и люди, которые имеют какие-либо военные специальности. Заявляется сейчас, что срочников якобы не будут брать на войну, ну и естественно они будут пока что брать тех, кто не имеет опыта военной службы, но как бы, службе в принципе в военное время подлежит, призыву подлежит, но опыта военной службы не имеет. Пока что таких брать не будут, и поэтому они назвали это частичной мобилизацией. Но на самом деле это не частичная мобилизация, потому что мобилизация будет проходить во всех регионах Российской Федерации. Реально частичная она была бы, если бы она проходила там, например, в нескольких только регионах. Но охватываются все регионы, поэтому это можно назвать всеобщей частичной мобилизацией. Возможно, до полной вообще мобилизации дела и не дойдет, и скорее всего, потому что и так понятно, что призываться на войну будет гораздо более 300 тысяч человек, э -э -э -э ну, потому что... Россия всегда делает не то, что говорит. Заявлено, что 300 тысяч максимум призовут, но призовут столько, сколько надо. Я уверен, и срочников будут брать, потому что их брали даже на этапе так называемой военной спецоперации. К слову, Путин э, в своем обращении не сказал пока что ничего о том, что типа, мы объявляем войну Украине. Э, якобы официально пока что дальше идет спецоперация. Э, но я думаю, это будет ровно до того момента пока не, провед, не пройдут так называемые референдумы, которые также уже заявлены о присоединении как Донецкой и Луганской народных республик, так называемых, так и части Днепропетровской э, и всей Херсонской области, практически всей, к России. Эти референдумы, напомню, пройдут с 23 по 27 сентября, это уже решено. Конечно же, у народа России никто не спрашивал, как всегда, решено на там, высшем уровне, так сказать. Парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркнул. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю и то решение о своем будущем которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Ну и вот еще одно безумие, еще одно безумие, которое заключается в том, что украинская армия сейчас активно наступает, соответственно, по всем направлениям, не с той скоростью, что было в Харьковской области недавно, но тем не менее, наступательные действия идут, и на этом фоне... Проводить присоединение территорий без определенных даже границ к России, но это полное безумие с военной и политической точки зрения, потому что это автоматически начинает войну на территории России после присоединения этих территорий. Но Путин на это идет, хотя он прекрасно понимает, что западное вооружение в разы превосходят по мощностям и по точности российские, что украинская армия уже начинает побеждать в войне, тем не менее, идет на такие безумные и абсолютно нелогичные шаги, которые, опять же, большинство военных экспертов не предвидели, говорили, что этого, скорее всего, не будет. Но я всегда говорил, что это будет, и это происходит, опять же, по той причине, что суть этой войны не в захвате Украины, а суть этой войны в реализации глобальных целей, начиная от сокращения населения, заканчивая перераспределением природных ресурсов и вывода их вообще с мирового рынка. Ну и, соответственно, также эту теорию, так называемую, о мировом правительстве подтверждают действия, очень интересные действия различных стран. В первую очередь, вот хочу зачитать следующее. Латвия по соображениям безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, убегающим от мобилизации, глава МИД страны. То есть, объясняю, казалось бы, ну не будет, да, по освобожениям безопасности людям, убегающим от мобилизации. Если так в это всмотреться, вслушаться, ну то, э, ну бред ядерный. А почему не дать гуманитарной визы тем, кто не хочет идти на войну убивать украинцев? Вот, то есть, они уже в открытую лепят. То есть, когда еще до мобилизации была ситуация, а я тогда тоже говорил об этом в одном из своих видеороликов, об этой ситуации, которая заключалась в том, что э, россиянам закрывают медленно, но верно, выезд за пределы России. Страна за страной перестают выдавать визы туристические, рабочие и так далее. Э, ну и вот эти гайки закручивались и закручивались. Уже давно относительно практически невозможно было выехать в Россию, с России в страны Евросоюза. Э, и я говорил тогда, что для чего это делается? Для того, чтобы когда объявят мобилизацию, когда это случится... Для того, чтобы те люди, которые могли бы сбежать от призыва и не идти на войну убивать украинцев, даже против своей воли, э, они не смогли бы сбежать и пошли бы в эту мясорубку тупо для утилизации. Как украинцев, так и самоутилизации. Потому что перед тем, как их уничтожат, они наверняка и очень вероятно успеют забрать многих украинцев с собой. Э, ну и вот... Что мы имеем? Мобилизация объявлена, границы уже закрыты и на выезд из России, а вот Латвия еще в добавок ко всему уже совершенно открыта, конечно же тоже по указанию сверху э, от тех, кто э, стоит на той же Латвии, в первую очередь это США, но ну, а США получает указания уже от тех, кто стоит и над самим Путиным, так вот. Латвия, еще раз зачитываю, по соображениям безопасности не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, убегающим от мобилизации, глава МИД страны. Почему вопрос? По каким соображениям безопасности? Что вы думаете, что сейчас в Латвию будут посылать ФСБшных агентов? Для чего? Чтобы там что сделать? Диверсии какие-то? Ну бред, у них не хватает на войне катастрофических людей в Украине, они что вам будут в Латвию диверсантов посылать? Ну, то есть бред ядерный, э -э опять же, ну, очевидно, по-моему, для здравомыслящих людей, что этот указ направлен только на то, чтобы не дать людям выехать и спастись от неминуемой гибели и более того, для того, чтобы принудить этих людей поехать на Украину и убивать украинцев, за которых якобы коллективный Запад так сильно беспокоится и их поддерживает. Понимаете о чем речь, да? Ну Вот такая ситуация, друзья, складывается. Очень интересная. И тут тоже стоит отметить то, что ну, российское правительство пробило очередное дно в плане неуважения своих же граждан, потому что вот, Шойгу, министр обороны так называемой Российской Федерации, сегодня заявил официально, что россиян в Украине погибло, российских солдат. Наши потери на сегодняшний день это погибшим 5937 человек. 5937, да, то есть почти 6000 человек, о чудо, погибло за 6 месяцев, больше чем за 6 месяцев войны в Украине, в то время как официальные данные выглядят так, как сейчас на ваших экранах. Это 55 110 человек, то есть Министерство обороны российской федерации приуменьшила реальную цифру погибших как минимум в 10 раз но ну. Постыдились бы уже реально, хотя бы 15-20 тысяч погибших нарисовали, тогда бы хоть как-то можно было оправдать начало мобилизации. А так создается вопрос, ну около 170 тысяч человек военных зашло в Украину э, там, 24 февраля, из них погибло 6 тысяч, э, спрашивается где остальные 164 тысячи человек и какого хрена они не смогли по сути ничего особо сделать за это время. Какого хрена тогда нужно объявлять мобилизацию и призывать дополнительно 300 человек? Ну то есть э, уже влепят в наглую, вообще не уважают свой же народ, ни капли, ну, хотя это уже давно так, но сейчас уже вообще перешли все границы. Сейчас же опять же на ваших экранах э, расписанный план, который заключается в том, кого ну, в первую очередь будут мобилизировать. Ну и призыву будут подвергаться люди, сразу скажу, от 18 до 6, ну, Не знаю, как от 18, потому что должен быть какой-то опыт. Это еще нужно уточнить. Но ну, точно до 60 лет, э, как вот здесь вы видите. Э, и, собственно говоря, рядовые сержанты, прапорщики, мишманы. Это если до 35 лет, от 35 до 45. Рядовые сержанты, прапорщики тоже миш, мишманы. То есть в первую очередь, тут видите, три волны призыва будет. В первую очередь это до 35 лет, до 45 и до 60 от 45. Вот там младшая... Офицеры, майоры, старше, старшие офицеры, капитаны, подполковники, полковники. И вот дальше вторая волна пошла мобилизация, третья волна. Ну, в общем, все, со всем этим сможете ознакомиться без проблем. Опять же, на моем телеграм-канале ссылка, на который, напомню, в описании. Ну и, в общем-то, события начали развиваться очень стремительно, друзья. Стремительнее, чем думал я. Я предполагал, что еще вот как-то до зимы будет так, как сейчас, и все это начнется примерно с Нового года. Но нет, по каким-то причинам был отдан приказ предателю России Путину ускорить этот процесс. Да? Ну и этот процесс ускорился. Сейчас ждем присоединения Херсоны, Донбасса и части Днепропетровской области к России. Это уже будет официально подтверждено 27 Сентября, когда снова солгут нагло и скажут, что в ходе референдумов, там, не знаю, 199% человек, э, живущих на оккупированных территориях, проголосовало, проголосовало якобы за присоединение к России. То есть это уже решено, по-моему, -по только дураку может быть неясно. А дальше все, а дальше тотальная война напрямую с Россией. Потому что в Украине ясно уже заявили и четко дали понять, что, конечно же, мы не остановимся. Ну и понятно, куда им останавливаться, если речь идет о их родине. И уже все слишком далеко, чтобы останавливаться, слишком все далеко зашло. Соответственно, Путин опять грозит ядерным оружием. Опять говорит, что мы применим ядерное оружие, если что. Ну и мы оказываемся в очень опасной ситуации в любом случае, то есть если отталкиваться от теории заговора о сокращении населения, тогда тоже, конечно же, логично было бы то, что начнется глобальная ядерная война, э, которая унесет жизни как минимум сотен миллионов человек, если отталкиваться от... Э, Обычной точки зрения, общедоступной, общепринятой, да, то, что там Путин за всем этим стоит, он в тяжелейшей ситуации, э, потому что у него провалы на фронте, конечно, которые сам он не планировал, а все вот так вышло случайно, э, и что же он в таком случае сделает, когда уже будет прижат к стенке? Решится ли он нажать на красную кнопку и унести вместе с собой в могилу еще многие тысячи жизней и сотни тысяч. Это тоже очень большой вопрос. То есть в любом случае мир подошел к очень опасной грани. Более того, продолжает двигаться к пропасти. Я бы даже так сказал. Ведь ситуация опасна еще и не только потому, что там в России началась мобилизация, и сейчас сотни тысяч людей погонят на, на убой. Нет, еще и потому опасна очень сложившаяся ситуация, что когда территории Донбасса, там Херсона, будут присоединены, присоединены официально к России и после этого, соответственно, несомненно, продолжатся боевые действия со вторжением уже, правильнее сказать, со освобождением этих территорий э, украинской армии, но Россия будет воспринимать это как вторжение уже на свою территорию и таким образом в соответствии со статьей номер 4 ОДКБ, договора о коллективной безопасности так называемого, э, Россия будет иметь право попросить военной помощи у своих союзников по ОДКБ, то есть это Беларусь, там, Казахстан, по-моему Таджикистан, Армения, еще кто-то, если я не ошибаюсь. Э, суть в том, что это тоже будет важнейший момент, который может автоматически превратить эту войну уже по сути в мировую, но только пока что не ядерную. Вот. Если же Россия попросит такой помощи, а перечисленные страны откажутся участвовать в войне, но ну, это будет значить, автомати означать автоматический распад такой организации, как, как ОДКБ, потому что ну тогда не будет уже никакого смысла в ее существовании, если основная четвертая статья проигнорируется в такой ситуации. Поэтому ждем дальше развития событий и Будем надеяться все-таки на лучшее, потому что если даже Беларусь только одна присоединится к этой войне, а уже тоже к этому все идет, так как Лукашенко уже там есть сообщение тоже, э, чуть ли не военное положение устраивает в стране, переводит э, всех военных там на казарменное положение, то есть на грань мобилизации ставит страну, подготавливает всю инфраструктуру к войне и так далее, и так проще. Так вот, если хотя бы одна Беларусь присоединяется к войне, это уже будет... Э, Региональная война, то есть региональная война, это война, где участвуют более двух стран. Региональная война в центре Европы, причем одна из трех стран участников, это ядерная держава. То есть мир автоматически в этом случае окажется на грани уже третьей мировой войны. Как-то так вот, друзья, к сожалению, новости не радостные, но... Мой принцип говорить правду и только правду, какой бы горькой она ни была, для того, чтобы мы могли объективно смотреть на вещи и э, максимально точно прогнозировать будущее, для того, чтобы в свою очередь повысить свои шансы на выживание в этом безумном мире. Хочу напомнить, друзья, что у меня в Польше свое агентство по трудоустройству под названием Proxwork. У нас есть... Работы достойные как для мужчин, так и для женщин, как для разнорабочих, так и для специалистов. Эм, граждан России, к сожалению, по понятным причинам уже трудоустроить не можем, потому что тупо они не выйдут с России. Но пока что можем трудоустраивать белорусов, украинцев и будем брать вас с радостью, помогать вам в трудоустройстве, если вы оказались в тяжелой ситуации финансовой. Многие там наверняка, как всегда, будут писать, а что ты приглашаешь на работу в Польше, если сейчас будет третья мировая война? Еще раз повторюсь, я не знаю наверняка, будет она или не будет, вероятность такая есть и она очень велика, но на данный момент жизнь продолжается и есть много, огромное количество людей, которые потеряли по тем или иным причинам в это безумное время работу и как следствие средства к существованию. Вот для таких людей я и предлагаю в первую очередь помощь в плане трудоустройства в Польше, чтобы они могли дальше жить. Нормально жить. А что будет? Ну, поживем, увидим. Возможно, и, возможно пронесет. Никто не знает. Мы живем здесь и сейчас. И сейчас надо что-то кушать, а не сидеть, ждать, пока все умрут. Понимаете, о чем речь? Поэтому я предлагал, предлагаю и дальше буду предлагать вам свою помощь в плане трудоустройства в такой динамично развивающейся стране, как Польша. Со списками всех актуальных работ вы можете ознакомиться, пройдя по ссылочке, которая также в описании к этому видео, пройти на наш сайт. Там же будет группа в фейсбуке с актуальными вакансиями, куда тоже рекомендую проходить и подписываться. Там же будут номера наших специалистов по трудоустройству, обратившись к которым вы сможете начать процесс трудоустройства в Польше.